Герой номер один? Через три дня мир погрузится в ужас. Приближается божественный уровень угрозы. Поэтому я собираю армию лучших героев Земли, чтобы сражаться со мной в этой битве. Итак, я пришел сюда для того, чтобы испытать твою силу против меня и посмотреть, готов ли ты к предстоящей войне. Однако прошло много времени с тех пор, как ты сражался с достойным противником, как Борос. Я не хочу взять тебя на войну, к которой ты не готов. Божественный уровень, говоришь? Ты пробудил во мне интерес к геройству, Старик. Я с радостью приму твой вызов. Если ты пообещаешь отвести меня к этому парню через три дня. Хорошо, ладно. договорились. Я должен был догадаться, к чему приведут мои завышенные ожидания. А, -а, а что за... Как и ожидалось, его удары очень разрушительны. Даже без намерения нанести урон, за каждым ударом, который он наносит, следует какой-то ущерб. Так или иначе, я рад, что пришел посмотреть на это своими глазами. Таинственный Ван Панчман. Я покажу тебе свою силу, чтобы противостоять божественной угрозе вместе с тобой. Такой наивный... Крепкий, малый. уничтожение каждого врага одним ударом. Должно быть, это скучное занятие. То, к чему ты готовишься. Я вижу лишь печаль в твоих глазах. Ты продолжаешь убеждать себя, что ни в одном столкновении ты не встретишь достойного противника. Ты делаешь это, чтобы уберечь себя от разочарования, с которым ты постоянно сталкиваешься, но ты ничего не можешь с этим поделать. Да, Сайтама? Лами надежды разгорается каждый раз, когда ты ты встречаешь многообещающего противника. Как вижу, надежда у тебя появилась. Но не волнуйся. Потому что я тебя не разочарую! «Даже на секунду не пытайся заставить меня думать, что я одержал верх». Я знаю, как ты позволяешь своим противникам швырять себя только для того, чтобы закончить бой одним ударом. Я наблюдал за городом через свои межпространственные порталы, чтобы убедиться, что все сделано идеально, пока меня нет рядом. И до сих пор можно было бы сказать, что ты был тем, кто справлялся совсем с легкостью. Я видел, на что способны все герои этого города. Но самое главное, я видел, на что что способен именно ты. Никто не знает, что ты второй по силе в ассоциации после меня. Я действительно в этом убежден. Если ты не отнесешься к этому серьезно, то можешь попрошаться с битвы против божественного уровня, которое прибудет через три дня на месте, которое я не раскрою. Ну так что, Сайтама? Ты собираешься относиться к этому серьезно? Или будешь продолжать сдерживать свою силу. Я предлагаю тебе лучшую возможность твоей жизни. Что скажешь? Ну отвечай уже! Я знаю, что ты не можешь упустить такую возможность. Так что тебе лучше сразиться со мной в полную силу, потому что я необычный противник. Атмосфера вокруг меня просто стала прохладнее. Он становится серьезным? Не может смерть. Продолжение следует. Огромная благодарность автору данной анимации Animation Guru. Ссылка на оригинальное видео будет в описании. Что ж... Данная анимация мне понравилась И я решил с вами поделиться Напишите свое мнение в комментариях Постараюсь ответить каждому из вас Понравилась ли вам моя озвучка И стоит ли мне продолжать Озвучивать фан-анимации Напишите в комментариях Мне очень интересно узнать ваше мнение Я понимаю, что рисовка в анимации Не самая лучшая Но вы обратите внимание на диалоги А также и саму битву в общем Сам сценарий битвы мне также зашел Если вам понравилось данное видео Поставьте лайк и подпишитесь на канал ну а с вами был аниманга всем огромное спасибо всем пока